В этом видео мы с вами подробно разберем, как использовать инструменты платформы Selfmade System абсолютно в любом бизнес-проекте. На платформе Selfmade System создана клиентоориентированная продуктовая линейка. Продукты из этой линейки вы можете использовать абсолютно в любом бизнес-проекте, в любой интернет-компании, в любом бизнесе, где необходимы продажи, либо привлечения партнеров. Допустим, вы занимаетесь элементарно какими-нибудь партнерскими программами, либо вы инфобизнесмен, если вы хотите увеличить ваши результаты минимум в 10 раз, тогда инструменты платформы Selfmade System подойдут вам идеально. Давайте рассмотрим, что это за инструменты и как их использовать. Для начала вам, естественно, необходимо будет зарегистрироваться, поскольку я зарегистрирован, я сейчас просто авторизируюсь в кабинете. Обратите внимание, что слева есть блоки, каждый блок здесь подписан. Первый блок называется партнером, этот блок нам не особо интересен, поскольку здесь находятся инструменты, которые используют партнеры платформы Selfmade System, то есть те люди, которые пришли непосредственно на платформу, с заработка если вы пришли на платформу как клиент и вас интересуют именно клиентские инструменты тогда для вас блок номер два который подписан клиентом. в этом блоке вы найдете пошаговую инструкцию с чего вам начать как клиенту то есть что конкретно вам необходимо запускать под свой бизнес в этом разделе находится короткий видеоролик он идет буквально 12 минут в котором подробно рассказано с чего вам начать как клиенту также под этим видеороликом Внизу есть специальный слайд, на котором дополнительно продублирована информация, которая находится в этом видеоролике. На слайде показано, какой шаг вам необходимо сделать в первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь и так далее. Эта инструкция создана специально для тех, кто не понимает, как использовать инструменты, что такое трафик, что такое туннели продаж, что такое лендинги, как все это дело между собой объединять, как это использовать в сумме и так далее. То есть, эта инструкция специально для вас инструкция для новичков. Давайте теперь разберем инструменты, которые вы забираете как клиент отдельности и в частности первое что вы получаете вы получаете бонусный баланс на сервисе хак не пиар хак пиар это рекламный сервис выглядит он вот так и благодаря тому что вы подключились к платформе селтный систем как клиент на этом сервисе вы получаете 9000 рублей бонусного баланса эти 9000 рублей вы можете потратить на рекламу в рамках данного сайта рекламных возможностей на этом сайте огромное количество проще будет показать вот так вот на плитках переход Входим в раздел хакни пиар. Здесь есть, во-первых, видеоролик, как получить бонусный баланс да, И ниже есть слайд с обзором функций То есть на самом сайте есть бесплатная лента постов Ротация друзей ВКонтакте, автопостинг ВКонтакте Видеореклама при входе на сайт Разного рода топ-предложения Баннерные рекламы там, Карточки Marketplace, выглядят они вот так Рассылки сообщений по всем пользователям сервиса Пуш-рассылки, ленты истории а Карусели баннеров Программа HackVKBot Это уникальная программа для автоматизации рекрута ВКонтакте сам сайт HackneyPR – это многофункциональный онлайн-сервис конкретно для рекламы. Он создан именно для рекламы, для рекламы всего что угодно. Если вы хотите что-то рекламировать, то вы на этом сайте получаете 9000 рублей бонусного баланса и на эти 9000 рублей заправляетесь рекламой той, которая вам нужна. Как я уже выше сказал, рекламных функций здесь огромное количество. Вы можете купить себе VIP статус на год и пользоваться программой Cabot, например, в течение года, вообще не переживая о том, что вам нужны какие-то там программы по автоматизации. Вы можете все 9 рублей пустить на рекламу. А вариантов для рекламы здесь огромное количество. На карточках перечислено далеко не все. Проще будет посмотреть на самом сайте, когда вы сюда зайдете. Это только первое, что вы получаете как клиент. То есть вы обеспечены трафиком, вы обеспечены рекламой. Это первое. Второе. Когда вы подключаетесь на платформу систем как клиент, вам также будет доступен раздел «Автовебхак». Что это за раздел? В этом разделе у вас будет пошаговая инструкция, как вам создать свой собственный авто вебинар на сайте «Автовебхак». Выглядит он вот так на этом сайте вы получаете 180 долларов бонусного баланса, этих денег вам будет вполне достаточно, чтобы купить себе годовой VIP статус на этом сервисе и создать себе автовебинар абсолютно под любой бизнес-проект все инструкции по созданию автовебинаров, как их запускают как их делают и так далее все необходимые инструкции есть на данном сайте в разделе помощь, это первое и второе, после того, как вы зарегистрируетесь получите там бонусный баланс, у вас Здесь будет специальная вкладка, которая так и называется Как создать автовебинар Благодаря этой инструкции с автовебинаром справится даже новичок На самом деле создать автовебинар это очень и очень просто Напоминаю, вы получаете на этом сайте 180 долларов на баланс Этих денег вам вполне будет достаточно, чтобы купить себе випку сразу на год И это только два инструмента, которые вы получаете как клиент Резюмируем, первое, что вы получаете? Вы получаете 9000 рублей на сервисе Hackney для рекламы вы получаете 180 долларов для того чтобы запустить себе авто вебинар сразу на год и забыть о рекрутинге через вебинары сразу и навсегда запустили пускай она автоматически там работает следующее что вы получаете вы получаете доступ к конструктору лендингов на данном конструкторе вы используя наши шаблоны сможете создать лендинг абсолютно под любой бизнес проект причем за эти лендинги не нужно будет платить здесь нет абсолютно никаких ограничений по количеству лендингов вы сможете создать сразу 2, 3, 4, 5 лендингов, сделать столько, сколько вам необходимо. Конструктор сам, он интуитивно понятный. Настройка лендинга занимает не более 5 минут. А сами лендинги, созданные на этом конструкторе, можно будет легко припарковать на свой домен и так далее. Сайты, естественно, индексируются в поисковых системах. И это третий инструмент, который вы получаете как клиент. Четвертый инструмент – это «Автоворонка» в этом разделе вы получите пошаговую инструкцию, прям по шагам, как вам создать геймифицированный туннель продаж абсолютно под любой бизнес проект. Что такое геймифицированный туннель продаж? По-простому говоря, это чат-бот ВКонтакте, но не простой чат-бот по принципу вопрос-ответ нет, это углубленный, расширенный чат-бот, который играет с потенциальным партнером, который а, в виде квеста ведет его по информации, задает ему там наводящие вопросы и так далее, предлагает там выполнить задание и так далее и тому подобное. То есть вовлекает потенциального клиента в процесс геймификации и потихоньку выдает ему информацию о вашей компании, о вашем продукте и так далее». Такие воронки дают конверсию в 45%, представьте себе, 45% конверсия на таких воронках, это шикарная конверсия. И это стало доступно благодаря, именно благодаря геймификации туннеля продаж. И такой туннель продаж вы буквально за час сможете создать абсолютно под любой бизнес-проект, под тот проект, которым вы сейчас занимаетесь. Резюмируем. Что вы получаете, когда подключаетесь к платформе Selfmade System в качестве клиента? Первое, вы получаете тонну рекламы на сервисе Hackney PR. Второе, вы сможете создать свой собственный автовебинар сразу и на год, чтобы рекрутинг через автовебы в вашу команду шел на абсолютном автомате. Вы сможете создавать свои лендинги и подписные страницы. И вы сможете создать свой собственный геймифицированный туннель продаж. Создать его сможет даже новичок. Вообще не важно, есть у вас опыт создания чат-ботов или нет там вся инструкция есть вы просто действуете по шагам смотрите ролик повторяете смотрите ролик повторяете смотрите ролик повторяете чтобы создать такой туннель продаж под ваш бизнес просто по интернет сколько стоят боты под бизнес проект суммы создания ботов под какой-либо бизнес проект переваливают за 50 за 100 а иногда и за 200 тысяч рублей зачем вам платить такие деньги когда вы сможете создать геймифицированный туннель продаж под свой проект самостоятельно буквально за час и все это добро вы получаете за четыре с половиной тысячи рублей единоразово еще раз, вам необходимо зарегистрироваться на платформе Selfmade System и купить себе пакет Genesis. Стоимость активации пакета Genesis половиной тысячи рублей один раз. Никаких дополнительных оплат, никаких ежемесячных оплат, никаких скрытых платежей и так далее. Вы один раз. Купили себе пакет Genesis за 4500 и получили вот этот вот набор инструментов, который заберете в свой бизнес-проект и будете увеличивать результаты в своем бизнес-проекте минимум в 10 раз, но это еще не все. На пакете Генезис открывается доступ сразу к двум разделам. Вы как клиент смотрите вот на эти продукты, но раздел партнерский вам точно также доступен, а в партнерском разделе есть такой пункт как SM Traffic. Здесь школа по трафику. Новая, трендовая, бомбовая школа по трафику. Здесь есть школа от трех разных авторов. Есть школа по основам трафика. Это получение бесплатного трафика, дешевого платного трафика, массированных рекламных кампаний. Есть школа по программе Hackvickabot, как получать трафик на абсолютном автомате, используя программу Hackvickabot. Есть школа по таргетированной рекламе. Причем эта школа максимально новая, максимально актуальная. Здесь не будет такого, что... А вы смотрите урок, условно говоря, по Фейсбуку, да, заходите там в рекламный кабинет Фейсбука, а там а, элементарный дизайн 5 лет назад как сменился, да? Нет, это школы абсолютно новые, они записаны в этом году, они максимально актуальны. И плюс бонусом здесь есть еще школа по копирайтингу, именно по продающему копирайтингу, как писать бомбовые тексты, которые реально продают сейчас, сегодня. Не 25 лет назад, которые работали, а которые продают сейчас. Все это находится вот в этой школе в разделе SM-трафик, он вам также доступен. Пусть вы подключились как клиент, но раздел «Партнерский» вам точно также доступен. Чтобы все это уложить в голове, чтобы вы не запутались, как, из чего начинать, чтобы вы не запутались, что запускать первое, а что второе, у вас есть специальный раздел, который называется «С чего начать клиенту». Этот раздел я вам уже показал. Здесь есть специальная инструкция, специальный слайд, какой у вас должен быть шаг первый, какой шаг второй, какой шаг третий, как там выпускать трафик и так далее и тому подобное. Здесь все готово для того, чтобы вы взяли инструменты и взрывали свой бизнес-проект. В принципе, на этом все. Проходите регистрацию прямо сейчас, активируйте пакет Genesis прямо сейчас и начинайте взрывать свой интернет-проект прямо сейчас.